память о а Михаиле, как шумами, посвящается. Я еле сдерживал слезу, боль сдавливала сердце, узнав, что Михаила больше с нами нет. Потом вдруг слезы навернулись, будто у младенца и потемнело все вокруг, Не мил и свет. Очередной ухуд актера, Да что там говорить, ушел. Болезнь коварная Его не пощадила даже. Некролог стихотворный Сочинять сажусь за стол. Потом на чистовик Перепишу я дважды из старых кинолент Все яркое Я вспомню тут же. Ролей как много Михаил в фильмах сыграл. Под вечер в горло мне Не лезет даже ужин. Вот устранице Я о нем так написал. Я светлой памятью Окрашу Мишу вечно. Как неприскорбно очень жаль, как очень жаль, Актер достойным был и очень человечный. В начале лета о нем скорбная печаль, Горе родных, всех близких и знакомых тоже Приносим соболезнования, и мы все О смерти, о его, лишь в соцсетях размножим. Светла а Миши память В сердцах наших уже. Спасибо, был и будешь. Жив в кинолентах, дышит. Твоя душа, наверное, Ушла на небеса. Быть может о а тебе. Кроме меня напишут. Ты жил кино, театр. Весь отдавал себя спасибо тебе за твой талант за все что ты сделал для нашего кинематографа покойся с миром земля тебе пухом светлая и вечные